Вообще такой ветерок присутствует на улице, хороший, прямо вон машины едут с них, прямо сдувает снег. Вообще дороги все заметены тоже. Но февральские ветра, в феврале всегда же ветра, перетекающие на март. Тепло, зато тепло становится хорошо, вообще отлично. Сегодня немножко задержался на работу, немножко опоздаю, потому что был утренник, посвященный 23 февраля. Немножко тоже там поснимал видео. Вот. И все, сейчас еду на работу. Дети там плясали, выступали, что-то там танцевали. Эти танцы все военные. Едем на годку. Снег тут выпал, в общем, на плотине сразу появилась разделительная полоса. Вообще на встречку точно никто не выскочит, отлично. Вообще в городе ясно стало. Сегодня вот вторник, ясно, ясноват, потеплело. Никакого тумана нет, чуть-чуть парит немножко речка, гора и парит Иркутская теца две трубы вон там пыхтят. Вот, в общем-то, и закончился рабочий день, 22 февраля. Всех поздравляю с наступающим праздником мужским, с 23 февраля. Что ты будешь? Я, я, я буду говорить, что я люблю лазить, как обезьянка. А я еще на могу. Лазят везде. Где... Где-нибудь что-нибудь надо полазить, да, обязательно? Да. Не упадешь? Не, не упаду. <coughs> Обезьянка. Всем привет! Сегодня 23 февраля. Всех причастных с праздником. Вот. Почему говорю причастных? Потому что этот праздник не только мужчин. А также и у женщин есть, которые, допустим, медики или кто служит где-то в частях военных. Вот, поэтому всех с праздником. Сегодня будем готовить мяско, шашлычок. Вот, жена постряпала тортик. Вы тортик-то кушали? Вы тортик-то уже кушали? Да, кушали. А, вкусный? Как же, а как же без тортика? Конечно, Вкусно? вкусный. Ну, ясно. Молодцы. Сейчас пойдем немножко печку растопим в котельной. Пойдешь со мной? Конечно. Пойдем. Ой. Аккуратно, и сосули висят. Вон там-то, смотри, Ксюш, смотри наверх, вон туда. Да, да я там, вообще, здесь очень страшно ходить. Ага. Вон там вообще очень страшно, большие сосули. Ой. Ой, чуть не упал. Вообще. камера там снимает одни сосули <смех> больше ничего не снимает да Конечно. какое сегодня солнышко это яркое да, аж да, прямо да. без очков без очков вообще прямо у нас не, из... не, не должна вообще сосули ага. чувствуется весна скоро начнется ага. в субботу в субботу вообще обещают плюс один градус вообще будет все валиться с крыши Вообще, да, мы сейчас с тобой печку растопим, пойдем туда, вот, сходим, посмотрим, Прошу. что у нас там на крыше много снега осталось или нет. Но ну, да. вот здесь снег точно остался и вот да. там где-то еще с той стороны. Да, да, да. Иди открывай, здесь пойдем посмотрим. Нет, О, печку растопили с Ксюхой Дым шпарит трубы вот здесь-то снег еще лежит здесь тенек пойдем посмотрим от соседей что ну, вот по центру там практически нету снега по краям немножко еще осталось вот здесь и вот здесь немного так что он сейчас весь ставит снег. Вон там наш залив, там, да, там наш буквально залив. он там за веточками, за этими залив находится. Ну что, что будем делать сейчас? А? Ну ладно, я домой пошел. Нет, я убегаемся. Давай, Пойдем в тепличку сходим, посмотрим, что там. Открывай. Откроешь? Вот это? Ага. Давай я открою. В тепличке тепло. Вообще, наверное, градусов. Уже можно огород садить. Градусов 15-20 точно в тепле. А вот тут все снег. Огород садить уже Видно можно. Видно снег, как падал, вот он, он. С той стороны. Вообще, да, тепло, можно вот сюда У -у -у. заходить греться, когда вы замерзли, У -у -у. замерзаете. Ну, вот баба приедет, как начнет тут садить все. Огурцы, помидоры и перцы. Вообще тепло. Кто-то косточку тут ел. Точно? Мышь, наверное, наверное. Ой, десятку потеряла, что ли? Я наоборот нашла. Еще одну? Да. Но в тепличке вообще тепло, здорово. Скоро будем сажать тут все. Что, пойдем? У -у -у. С теплички. Пойдем, пойдем, выходи. Ксюха всегда так выходит. И снег туда бросает, да? Да, чтобы грязь была влажная. О, камера на меня повернута, всем привет! Не могу закрыть. Нужно будет вот этот мангал сейчас достать. О, все, отвалились доски. Мангальчик сейчас достанем, подготовим. Пожарим мяско. У ребенка руки замерзли, стоит, греется в дверь. Дверь нагревается так, что вообще градусов, наверное, 60. Вообще горячая. Все, мы почистили снег, везде на парковке. Вот Сосульки, короче, стали еще больше. Вообще здоровые, прям такие висят. Везде у всех. Вон там он вообще, он в том доме, он там далеко на углу. Вообще здоровая сосуля такая. знаешь, такая. Все, капель такая прям вообще. Вот вот отсюда сосули эти вообще эффектно смотрятся прямо, как зубы у акулы. Печка пыхтит. А тут водосток у меня, в общем, весь забило. Нужно как-то его сейчас раздолбить, чтобы он водичка туда стекала, чтобы не около дома тут капало. Я голубое-голубое такое, здорово. столько снега на теплице вообще просто даже свисает вот так вот вообще сугровы здоровые в общем неприятность у меня небольшая вот здесь, вот в этом районе Вот капает Капает с крыши Точнее вот с крыши дома капает на котельную Здесь черепица И вот где-то вот в этом стыке Вот чуть дальше трубы вот здесь вот Почему-то течет Как оно так течет? Здесь же перехлест идет Не понимаю, как оно так бежит там Сейчас пойду покажу Внутри котельную Вот получается там, где вот стык Почему-то капает. Хотя черепицу прошлым летом поменял. Постелил новую. Почему-то непонятно. Короче, все намокло. И утеплитель намок тут, видимо. Сейчас. Но я думаю, летом-то, конечно, просохнет. Но все равно что-то неприятно. Подложил тут сазик. Вообще, как оно по стыку? то, что может лед. Он как капи эффект капилляра может, да? Почему вот он так произошло-то, неизвестно. Буду летом разбираться, может там какой-то между стыками, получается, между стыками черепицы подложить какой-то какой-то уплотнитель, чтобы вот такого не было больше, а тут что-то не очень мне это нравится. Всё. Хорошо тут как бы я вовремя заметил, потому что тут у меня инструмент и все лежит. Замочило бы все, вообще неприятно, конечно. Причем капает-то так хорошо. Ребенок тут не помогает. Что делаешь? А? Что делаешь? Я делаешь? А. Кто там живет? Не знаю. Гуляет весь день, со мной, ходит сегодня. Пойдем... пойдем приготовим дровишки, пойдем. для шашлыка, пойдем, <свят> Так, надо дверь-то закрыть. <свят> ну и что, ему Кого? Суп из дров будет? Да. Или суп из топора? Суп из топора и из дров. Их же надо приготовить, и а приготовить это значит сварить или пожарить. В общем, нашел я вот такие брикетики. Сейчас покажу. Сейчас подойдем сюда. Вот они, брикетики вот такие. Сейчас с помощью них растопим. На них. Вечера. Где, Где кастрюля? Или сковорода находится? Зачем? Нас не приготовит дровишки. Ты сам сказал, что приготовить дровишки на. Мы будем жарить на шампурах. Мясо. Ну, давай значит, сядешь Шампурах. Поздравишь с 23 февраля всех. Да. Я сишек расскажу. Расскажи. Февральский день, морозный день, все праздник отмечают. Девчонки в этот славный день мальчишек поздравляют. Мы мальчишек поздравляем, мы здоровья им желаем, чтобы были сильными, умными, красивыми. Здорово, молодец. Это Стихи учат да. наизусть. Они их в садике учат и ты тоже учишь дома, да? Они рассказывают и ты учишь, да? Uh -huh. ну, ну они, они уже вообще-то на празднике рассказали их. Ага, они уже их не учат. Всех <с сегодня поздравили. это сделал? Вот, все, отлично. <связываю> <связываю> <связываю> все, разожгли костер, огонь. <связываю> Жарить мы будем вот на таких шампурах. Сейчас предварительно их обожжем. А, камера включена, что ли? Да. Сейчас их предварительно немножечко термически обработаем. Пусть немножко прожарится. Вот там мяско. Мяска немного у нас, всего лишь килограммчик нам хватает. Мангал у нас, кстати, такой под изношенный. Уже весь загнуло его весь. Никто, кстати, не подскажет, в Иркутске можно купить поддержанный металл не новый, потому что новый металл я что-то поставил по ценникам, вообще что-то мне не понравился ценник. Где можно купить поддержанный металл? Ну, конь бы ушный я его подзачищу и свою новый мангал себе. Подскажите, может кто знает? Грустные сидим, кушать хочется? Нагулялись сегодня весь день, да, гуляете? Mm. Весь день сегодня гуляют дети. Устали, уже кушать хотя Сейчас покушаем, да, и будем готовиться к завтрашнему трудовому дню. Покушаем и спать. Спать будете еще? Mm. Греешься? Замерзли ручки. Какой, угу. да? Факт. Костер такой пионерский. Как, ну, как ну, собственно, уже дровишки все прогорели. Начинаем нанизывать мясо. Одевать да -да. мясо на шампура. Без мясо, такие куски здоровое, а может разрезать, да? у мясо вообще здоровое, куски прямо сильно, Тут надо наверное разрезать. Mm. Вот, так, вот, два кусочка. Если огонь. И мясо лежит, надо его водичкой. Ну или там на решеточку. Ну, я думаю, что или лук это просто... Будем. Для маринада нужен смысл его жарить, потому все равно никто не ест. Поэтому лук я оставляю в пакете. Поджаривается уже. Жарится бояться поля Что жирок капнул просто немножко сейчас прогорит все вот это И все. Горит, горит, не угу. жирок капает немножко просто поэтому, поэтому я не зашипело, все хорошо Вообще, конечно, весна чувствуется уже, потому что тепло становится. Сосульки Сегодня капают. было... сосульки капают, да. Сегодня было уже минус 5 градусов. Минус 4 даже где-то а, градуса. А, можно? мне кажется, фото. А, у меня нет, а, нет свой телефон. Нет, попозже. Вот, так что близится весна. Скоро будет летний сезон уже. Будем садить наш огород. Будем ремонтировать Спасибо вот эту тепличку. Плёночку всю поменяем, бассейн вот сюда поставим. Здесь у нас грядки были. Здесь, вот где вот поляночка, тут были грядки. В этом году мы хотим сюда поставить бассейн. Нужно будет все подготовить. Вот. А вообще, да, хорошо. Скоро будет лето, скоро будет тепло. Будем ходить в шортиках, загорать и купаться в бассейне, да? Да. Пошла телефон. Нет, телефон я тебе не дам. Ну что, проверим готовность. Вот это готовая уже. Ай, дым. Это уже тоже готовое. Это можно снимать. Тут уж прямо сок такой уж прямо капает он. Готово этот кусочек только остался один все снимаем бавашек прямо Чего угу. Я его донесу потом просто. Просто последнюю да? Угу. А, это после. а это дойдет сейчас еще. Все, неси домой. Угу. Не урони только поля. <сосы> Идет нюхает пахнет говорит вот Все, теперь идем домой кушать солнышко там на закат уходит Крас красота вообще здорово идем домой кушать что-то у нас с сосульками то еще больше достало да, кажется вообще много Так они, если вот там начнут падать на черепицу, они могут и черепицу, наверное, пробить своим весом ястреем. Какой мягкий лавашек, да, получился? Вообще такой.